Ассаляму алейкум. Мир вам. Приветствую всех зрителей в 13 уроке начального курса арабского языка. С вами на связи Александр Бет, и в этом уроке мы изучим две буквы очень простые в произношении. Это буквы МИМ и НУН. Также помимо букв мы изучим личные местоимения арабского языка и научимся составлять простые фразы с этими местоимениями. Но обо всем по порядку. Начнем с изучения букв. Мы не будем уделять много внимания произношению каждой буквы, потому что произносятся они похожи на буквы М и Н в русском языке. Буква МИМ произносится аналогично букве М, а буква НУН схожа с русской буквой Н. Единственное, что следует здесь помнить, это произношение огласовки ФАТХА. Здесь оно Э-образное, как и со многими другими арабскими буквами, которые мы изучали ранее. Итак, давайте прочтем огласовки с этими двумя буквами. Буква МИМС, огласовка ФАТХА, читается м, «мэ, МЭ, МЭ. Обратите внимание, если мы прочтем чистый звук А, МА, это неправильно. Либо чистый звук Э, МЭ, что тоже будет неверно. Звук должен находиться между А и Э. М Чтобы добиться звучания между А и Э, в момент произношения мы читаем как бы МА, но немного улыбаемся, растягиваем губы. Таким образом получается э-образный звук. Согласовка Кесра. буква мим читается ми-ми-ми. Согласовка ламма, му-му-му. Буква нун, согласовкой фатха читается на-на-на, не с чистым звуком на. На, и не с чистым звуком Э, не Просто читаем как бы А, но немного улыбаемся. И согласовка кестра НИ, НИ. согласовка Домма. НУ, НУ. Потренируйтесь самостоятельно произносить данные буквы с согласовками. Особенно обратите внимание на огласовку Фатха. А мы переходим к изучению написания каждой буквы. Описание буквы МИМ. По своим размерам эта буква маленькая. В рукописном тексте она пишется как небольшой кружок, ширина и высота которого не превышает пол клетки. В отдельном положении буква имеет небольшой хвост, который опускается вниз за линию строки. Вначале рисуется кружок от строки снизу вверх и слева направо. Затем он переходит в хвост вниз за строку. Важно, чтобы основание буквы, нижняя часть кружка, находились строго на строке. Внимательно понаблюдайте за анимацией написания данной буквы, а затем повторите у себя в тетради от руки. Буква «мим» соединяется с соседними буквами с двух сторон, справа и слева. Поэтому в начальном положении ее написания... Немного отличается от отдельного. Вначале оно похоже на отдельное, но вместо хвоста под строку ведется соединительная линия вдоль строки, прямо до соединения со следующей буквой. В срединном положении мы видим все тот же кружок, только теперь он находится под строкой. Это важно запомнить. Такое положение позволяет нам идентифицировать, то есть распознавать букву мим однозначно и не перепутать ее с другими буквами, имеющими похожую форму круга. Данные буквы мы будем изучать скоро в следующих уроках и сможем на практике убедиться, что такое написание буквы мим, то есть подстрочная, позволит нам не перепутать данную букву и те буквы, которые похожи по начертанию, которые тоже имеют круглую часть. Чтобы написать букву в срединном положении, нам необходимо от соединения с предыдущей буквой провести линию вниз, нарисовать кружок и вернуться к строке для того, чтобы продолжить следующее соединение с другой, следующей за буквой мим буквой. А в конечном положении мы... Пишем букву мим аналогично тому, как мы ее пишем в отдельном положении. Только здесь у нас есть соединительная линия справа от предыдущей буквы. Мы ведем эту линию вдоль строки, а затем пишем вот этот кружок, образующий букву MIM. Но здесь может быть выбор. Можно его написать над строкой, а можно написать под строкой. Допускаются оба варианта. После того, как кружок будет написан, мы продлеваем вдоль строки небольшую линию и сразу же изгибаем ее вниз для того, чтобы нарисовать прямой хвост под строку. На самом деле буква пишется не сложно, поэтому перейдем к прочтению примеров. Прежде всего хочу обратить ваше внимание, что в печатных шрифтах и в компьютерных шрифтах, в каллиграфических шрифтах буква MIM отличается от того, как мы ее пишем от руки? Вы можете наблюдать, что от руки мы ее пишем как кружок, а в печатном шрифте она несколько отличается. Это не совсем кружок. Первый пример, который мы разберем, это слово ЙОМУН. ЙОМУН. ЙОМ. Это слово имеет значение день или сутки. Буква МИМ здесь следует за буквой ВАУ. Буква ВАУ не соединяется слева, поэтому буква МИМ в данном слове стоит Отдельно, обособленно. Также во время прочтения данного слова не забывайте про дифтонг «йоу». Неправильно было бы читать слово «яумун», «яумун» с гласным «а». Здесь есть правило, по которому мы читаем «йоу». «Йоу». Напомню, что подробно о дифтонгах мы говорили и разбирали примеры с ними в предыдущих уроках о буквах «лау» и «я». Если вам необходимо повторить данную тему, Пожалуйста, вернитесь к соответствующему уроку. Мы продолжаем и разберем пример, где буква МИМ в начальном варианте написания. Это слово «мама», МАМА. Значение данного слова такое же, как и в русском языке и во многих других языках. Это, собственно, слово МАМА. Над буквами МИМ есть огласовка ФАТХА. И после каждой буквы МИМ с огласовкой ФАТХА есть АЛИФЫ. Таким образом, два слога читаются с продолговатым гласным «а». Мама, мама. Если вдруг среди вас будут те люди, кто смотрит уроки не сначала, то скажу, что о протяженности гласных мы говорили в уроках о буквах «вау» и «я». Вы можете перейти к тем урокам и посмотреть информацию о том, в каких случаях читаются гласные протяженно. Если же вы забыли, то тоже можете повторить. А вообще, я рекомендую смотреть уроки последовательно, чтобы вы не задавали в комментариях вопросы о тех темах, которые уже изучались до этого. В следующем примере, в срединном положении, буква «мим» показана в слове «яминун», «яминун», «ямин», «правый». Это прилагательное для предметов, находящихся с правой стороны от чего-либо. Здесь буква «мим» находится между двумя буквами – между буквами я. Звучание огласовки киасара продлевается последующей буквой я. Яминун, яминун. И ударение, соответственно, тоже падает на слог с протяженным и. Ямин. яминун. И следующий крайний пример с конечным положением слова энтум. Энтум. Это местоимение вы для множественного числа. Используется оно при обращении к группе людей. Entum, вы. Более подробно о местоимениях мы поговорим в этом уроке чуть попозже. Следующая буква, написание которой мы должны изучить, это буква НУМ. В отдельном положении буква напоминает форму полукруга или полумесяца, над которым есть точка. Пишется она сверху вниз, справа налево. Важно, чтобы большая часть буквы находилась внизу под строкой. Над строкой выступают только верхние части полукруга и точка. Вниз за строку буква уходит примерно на две трети или на одну клетку. Буква нун тоже соединяется с другими буквами и справа, и слева, поэтому в начальном и в срединном положениях ее снова пишется точно так же, как и в изученных нами ранее буквах ба, та или Т. Разница здесь только в положении и количестве точек. У буквы NUN одна точка сверху. И в конечном положении буква NUN пишется схоже с написанием с отдельным положением. То есть здесь мы также пишем полукруг, но разница в том, что у нас есть соединительная линия, от предыдущей буквы. Теперь прочтем примеры слов, в которых присутствует буква нун и находится в разных частях. В отдельном положении буква нун есть в слове леунун, леунун, леун. Это слово означает «цвет». Буква находится после буквы ВАУ которые не соединяются слева, поэтому и буква нун стоит в отдельном положении, обособленно. Не забываем о правилах прочтения дифтунгов с буквой вау, в частности. Здесь у нас читается вместо гласного а, гласный ё, лёу, лёунун, лёун. В следующем примере буква нун в начальном положении. И у нас есть два примера. Это местоимение энэ, «Я» и местоимение «Нахну», «Нахну», «Мы». В местоимении ЭНА буква «Нун» следует за алифом, который слева не соединяется. И поэтому буква «Нун» находится как бы в начальном положении. Во втором примере буква «Нун» есть в начале слова, в форме начального написания. И также буква «Нун» присутствует в конце слова, в форме конечного написания. В срединной позиции буква Нун присутствует в слове Женнатун, Дженнатун, «дженнатун» Женна, Рай. А к тому же здесь буква нун читается удвоенно, над ней есть знак Шадда. Удвоенность прочтения должна быть слышима, когда вы читаете это слово жаннатун. Джанна. В следующем примере буква Нун показана в конечном положении в конце слова. Это слово мин Мин. Короткое слово предлог которое означает «из», «мин», «из». Этот предлог нам пригодится в данном уроке сейчас, когда мы будем изучать фразы. В продолжении нашего урока изучим личные местоимения. Для развития словарного запаса вы уже сейчас можете изучить и запомнить все личные местоимения арабского языка. Итак, в арабском языке всего 12 личных местоимений. Для сравнения, в русском языке Личных местоимений насчитывается всего 5. Разница более чем в два раза. Давайте разбираться, в чем же тут дело. Проще всего дело обстоит с первым лицом. Здесь, как и в русском языке, всего 2 местоимения. Я, мы. Она, если мы говорим я от своего лица. И nehну, nehну, если мы говорим от лица группы людей. То есть мы. У второго и третьего лица есть разделение по мужскому и женскому роду, а также добавляется двойственное число. Во-первых, если мы обращаемся к человеку, мы должны учесть его пол. К мужчине мы будем обращаться «ты» и использовать местоимение «энте» «эн с «фатхой» в конце. К женскому полу «ты» будет звучать «энти» «эн с «касрой» в конце. В третьем лице ситуация схожа с русским языком. Есть он и она. Он это гула -а", и она и ие. Далее, если людей больше, если мы говорим о двух людях, тогда мы используем меня двойственного числа. Во втором лице вы двое, энтума энтума энтума. И в третьем лице они двое «гума». «Гума». При этом состав группы из этих двух человек не важен. Это может быть двое людей мужского пола, либо двое женского пола, либо один мужского пола, один женского. Просто двое каких-то людей. Я обращаю на это внимание, потому что местоимения множественного числа у нас также различаются по признаку пола. Если у нас есть группа людей больше двух человек, то есть 3 и более, мы используем либо местоимение мужского рода, либо женского. И важно запомнить, что местоимение женского рода множественного числа используется только в тех случаях, когда вся группа людей состоит из лиц женского пола. То есть, если все девушки, девочки, женщины в этой группе. Но если среди них есть хотя бы один э, человек мужского пола, тогда мы используем местоимение мужского рода. Если мы обращаемся, то есть используем второе лицо, мы говорим «энтум», «entum, entum, «вы». Либо когда все мужчины, либо когда есть хотя бы один человек мужского пола. Если же все женского пола, тогда мы говорим «энтунна», «энтунна». Точно так же в третьем лице, если группа людей, о которой мы говорим, состоит из парней, мужчин, либо есть хотя бы один человек мужского пола, тогда мы говорим «гум», «гум», «они». Если же все женского пола, тогда говорим «гунна», «гунна», «гунна». Еще раз обращаю ваше внимание, что местоимения для женского рода используются только в тех случаях, когда вся группа состоит из лизы женского пола. Это нужно запомнить и выучить. И давайте поучимся составлять вопросы и ответы с использованием местоимений и изученных слов. Возьмем некоторые местоимения. Я, ты для, жен... для мужского и женского рода, он и она. Возьмем наш предлог мин из, который мы только что смотрели в примерах. И выучим еще одно слово эйна. Где? Если мы соединим два слова в сочетание, получится мин «Минэйна» мин – «Откуда». Дословно это будет «из где», получается «откуда». Минейна. Таким образом, мы можем задавать вопрос «Откуда ты?», «Откуда он?» и так далее. Например, «Минэйна энте». «Минэйна энте». «Откуда ты?» при обращении к лицу мужского рода. Ответ может быть на данный вопрос. Эна мину Руссия. Эна мин Руссия. Я из России. Минэйна Энти. Мин эйна Энти. Преобращение к лицу женского пола. Откуда ты? Ответ. она Мин Сурья. Эна Мин Сурья. Я из Сирии. Мы можем задать вопрос к третьему лицу. Подставил соответствующее местоимение. Например. Мин Гуа. Мин Гуа. Откуда он? О мин бахрейн О мин -бахрейн. Он из Бахрейна. Обратите внимание, что название страны Бахрейн пишется с артиклем алифлям и в предлоге мин из. Мы в конце вместо знака СУКУН пишем фатху. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы слитно прочесть предлог из и название Аль-Бахрейн то есть соединить предлог с артиклем. Данный прием в арабском языке называется «васлированием». Васлирование. Слитность чтения. Минналь. Мин аль бахрейн. То есть мы не разделяем предлог «из» и отдельно аль бахрейн. То есть не читаем «мин аль бахрейн». Мы читаем «минналь бахрейн». «Минналь бахрейн». Как бы увязываем их. Ломиналь бахрейн. Он из Бахрейна. Далее. Мин Эйна Гия. Мин Эйна Гия. Откуда она? Гия Мин Альмания. Гия Мин Альмания. Она из Германии. Слово Альмания означает Германия. И обратите внимание, что буквы Алиф Лям в начале это не артикль, это часть слова. Именно поэтому над Алифом здесь установлена Гамза для того, чтобы показать, что это не артикль, он не соединяется в чтении с предлогом из, как это было с Бахрейном. Мы читаем отдельно. Е Мин Альмане. Она из Германии. Выпишите данные вопросы и ответы на них в свои прописи, в своей тетради и почитайте самостоятельно. На этом урок завершаем. В качестве заданий вам нужно будет потренироваться писать изученные буквы вместе с согласовками, потренироваться их читать, потренироваться писать и читать слова в примерах. И также вы можете составить фразы формата «Откуда ты?», «Откуда он?», «Она?» и поотвечать на них самостоятельно. Также в качестве задания к этому уроку на сайте есть электронный тест, в котором вы можете порешать задачки. В дальнейшем я постараюсь добавить письменное задание, но пока что ограничимся электронным тестом на сайте, поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео и порешайте задачки из электронного теста. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, до встречи в следующем уроке.